Всем привет, друзья, всех с наступившими, так сказать, праздниками новогодними, да, с Новым Годом, счастья вам, здоровья. 2016 год будет сложный для России, сложный будет для Украины, где живет мой сегодняшний товарищ Андрей э, Вуди. Андрей Вуди, я называю Вудленд, потому что Вудленд красиво. Всем привет, друзья. Вот, и мы сегодня что сделаем? Бизнес без вложений, у нас сегодня тема эфира, и я решил Андрею кинуть такой челлендж, он еще об этом не знает, ну, как бы, пусть, пусть, пусть подстраивается теперь, и уже не уйти, если он уйдет с трансляции, он как бы испугался. У нас с ним сегодня такая словесная дуэль, я предлагаю два способа бизнеса без вложений, и Андрей предлагает тоже два. Сможешь или, или ты слился? А, конечно, без вопроса вообще. Вот, представим, что вы человек 18-летнего возраста, может быть, 30-летнего, может быть, 14-летнего даже, и вы хотите как-то начать бизнес сети, но не знаете, с чего начать, что делать. Предложу первый вариант. Первый вариант – это посредничество. Что такое посредничество? Допустим, у вас есть друг, который классно делает сайты. А вы не умеете ничего, вы сидите, я ничего не умею, что я могу, я ничего не умею. А, но этот друг не умеет продавать. Этот пример, например, есть у чуваков из Apple, да, то есть там был Стив Джобс и Возник. Возник вообще не умел продавать, а Джобс умел продавать, и Джобс зарабатывал в итоге больше. Раз, как я понимаю. Возник же был, это фамилия. Да, по-моему, он. По-моему, Возник. Вот, то есть вы находите этого друга, он делает сайт за 15 тысяч рублей, например условно говоря, вы приходите в какой-то бизнес-центр, раздаете свою визитку, создание сайтов быстро, дешево, недорого. Тут нужно уметь продавать, нужно уметь разговаривать. Об этом мы тоже там подробнее когда-нибудь обсудим, по поводу того, как продавать, ну и вообще много тренингов, много книг на эту тему. да. Приходите в бизнес-центр, предлагаете людям, у которых нет сайта. Очень важно, ребят, когда предлагаете, предлагать не сайт, предлагать решение проблемы вашего клиента. Например, какое может быть, вот, что такое, привет, Вуди, давайте сделаю сайт. Он что он скажет? Зачем мне сайт? Зачем мне сказать Зачем? Ну, вот как вот человек с улицы, да? Я ему скажу, Вуди, слушай, ты хочешь больше клиентов? Хочу. Вот, понимаешь? То есть, ты реши его боль. Или скажи, Вуди, у тебя там продажи упали, он такой, ну, типа, ну, там, как бы так себе. А хочешь больше продаж? Да хочу, конечно. То есть, предлагай решение боли Понимаешь? Не нужно продавать... Допустим, машину, да, нужно продавать образ жизни, что машина даст тебе свободу, машина даст тебе возможность передвигаться, машина даст тебе социальный статус выше. Ты будешь нравиться девушкам, если у тебя будет вот эта шляпа Деда Мороза, понимаешь? <свист> Это очень классно, нужно бить по болям людей, бить потому что чего они боятся, да, чего они как бы, как ты можешь помочь им решить их проблему. Поэтому вот посредничество именно так может работать. Люди, у которых нет сайта, их таких полно, маленьких контор, шарак, которые реальный бизнес. Приходи к ним, перепродавай сайты дороже. Примеры жизни. У меня есть друг юрист очень хороший. Ему предложили сделать сайт за 60 тысяч, я пришел и говорю, ты что, шуришь, что ли? Это стоит максимум 15-20, я нашел в интернете чуваков, которые сделали за 20. Если бы я был посредником, если бы я пытался заработать, но ну, это просто мой друг, поэтому я не стал, я бы без проблем мог этот сайт ему продать за 50, потому что ему предложили 60, чуваки в интернете сделали за 20, я мог бы продать, но я просто за 20 ему сделал по-братски. Посредничество, тема очень мощная, тут только один момент, если вы боитесь выйти из зоны комфорта, то, к сожалению, вы останетесь бедным. Вот такие дела. Ну, ну что ж, да, я теперь могу переключиться на, прям как рэббаттл пошел с пандосом. Короче, ребят, если вам не интересно заниматься посредничеством, если это не ваше, если вы понимаете, что торговать или же продавать вы не умеете, тогда у вас есть более легкий вариант, вы можете заняться ютубом. В принципе, не секрет, что многие занимаются уже ютубом зарабатывать неплохие деньги, в том числе вас и, и пандос. На ютубе можно заработать? А тут ты думал, откуда у тебя чеки идут каждый следующий месяц? Это ну, а деньги вот, я. <с <с <с вот, ну, ребят, если вы, например, школьник, да, или, например, даже не школьник, но вы обожаете просто шпилить, играть, вы можете также зарабатывать на играх, делать просто какие-то обзоры, свои ролики, монтажи, запиливать это все, загружать на YouTube. Соответственно, за это YouTube будет платить деньги за просмотры этих самых роликов, за рекламу, которая на ваших роликах воспроизводится. Соответственно, потом, если вы уже раскутитесь, вы можете потом параллельно еще рекламу свою продавать в своих роликах другим лицам, другим людям. А не, самой, ну, не, самым, не самим не самим не самим ютубом скажем так продавать свою рекламу и в целом для школьника это идеальный вариант Начнете сейчас ну, просто представьте вот вам например там лет 15 или даже 12 я не знаю вы начали сейчас возможно у вас это займет там не знаю не один месяц да возможно даже годы но Просто вот вы, например, выходите уже со школы, и у вас уже доход, там, не знаю, 300, 400, 500 долларов в месяц просто вот так от схода идет, да, вам уже не нужно, будучи студентом, где-то на подработке устраиваться, потому что у вас уже классный с половиной доход все дела. Посмотрите на разных людей, которые там по 12, по 15 лет на YouTube, миллионы подписчиков, у них квартиры уже свои собственные, люди уходят с, со школы, идут в универ, учатся там, потом идут на работу, копят кредиты, берут, и потом только какую-то однушку в они берут себе и просто в горы кредита. Люди же, которые на ютюбе уже 15 лет имеют квартиры, классные тачки, девушки у их ног, по сути, путешествуют, ничего себе не отказывают, и в целом это один из лучших вариантов на сегодняшний день, ребят. ютуб это ваше все. Передаю слово Панди Ну, прикинь, тебе 15 лет, например, да, и ты говоришь, я до 18 хочу э, начать зарабатывать на ютюбе ну там, тысячу долларов в месяц. Ты садишься и раз в два дня делаешь видео. Через три года у тебя реально, блин, 100 тысяч подписчиков за три года очень легко сделать. Да, спокойно, easy просто да, расплюнуть, честное слово. Я особо давай, не чтобы жить. больше пользы было. Ты Топ-3 совета в 2016 году для старта на YouTube. Какие, ну то есть, какие-то, вот давай, твои, чтобы так. Первое. Выберите нишу, которая востребована. То есть, посмотрите, есть некоторые сервисы, например, Яндекс.Вордстат или вообще поспрашивайте даже знакомых, или посмотрите, какие видео популярны. Посмотрите, какая ниша идет классно, и посмотрите, чтобы эта ниша хотя бы немножко вам нравилась. Это первый самый главный совет. И снимайте ролики именно на эту нишу, чтобы они нужны были людям. Потому что если, я всегда говорил, что у человека, который на YouTube, может быть две цели. Первое, он создает свой личный видеоархив, тогда он не увидит денег вообще. И второе, он как бы делает видео для других людей, которое нужно для других людей. Вот тогда он заработает деньги спокойно. А второй совет, какой можно посоветовать, берите, покупайте опыт других людей. Опыт людей, которые достигли на YouTube много не знаю, многого, подписчиков там, которые прошли этот путь сами, чтобы не тратить свое время, там не тратить на время, там, 12 месяцев на то, что могли бы сделать за один день, посоветовавшись у кого с кем-то, всегда берите какую то консультацию, у проверенных специалистов, которые могут вам подсказать. Ну и третий совет, который может быть, делайте все качественно, как будто это ваши последние ролики, которые вообще делаете в жизни. Делайте все круто, классно, задорно, смешно, и тогда у вас все реально получится. Старайтесь, старайтесь. Я бы даже сказал, знаешь, не то, что делаете что-то качественное, а вот вкладывайте какую-то душу, какую-то идею, да, какой-то интерес. Вот я бы так сказал. То есть не обязательно на старте иметь очень дорогую камеру. Там, знаешь, некоторые, говорят, я сейчас куплю камеру сейчас 80 тысяч И так, да. По сразу, по да? Классный контент будет набирать. То есть вкладывайте какую-то душу, наверное, вот так правильно, да будет сказать, через всякую вот так. Вкладывайте какую-то хорошую идею, какое-то хорошее ядро. Конечно, если вы делаете качественный ролики, это здорово, это классно. Ну, просто чувствует, когда ты фаширишь там, и когда ты там делаешь что-то не от души. То есть пятому листа нужно куда то свою изюминку носить да, это правда. Да, ну что, так. Можно как Мавроди сидеть, знаешь, он как-то вот как он, как Мавроди делает. Можешь, можешь показать? Как-то. Ты не видел? Это как, это? Вот так что ли? -то, то ли вот так вот. вот так, так, что ли? Вот как-то он знаешь, он сидит, вот, вот каждый, каждый, каждая передача Мавроди, вот посмотри на YouTube, он вот так сидит. Вот это реально фишка, согласен? Слушай, хочешь, это с тюрьмы, наверное, у него, знаешь, вот так вот, держали, бежали. Вот так возможно. сидит, знаешь. Там, говорят, какой-то жест, что он обманывает, знаешь, как-то, ну, я не знаю, ну, короче, вот такой жест. Вот, спасибо, советы очень, кстати, здравые, мне понравилось. Третий, домой. Да, рекламное агентство. У меня есть товарищ, который зарабатывает 4000 в неделю на том, что перепродает мою рекламу. Что он делает? Я ему предложил, я всем это предлагал, на самом деле, любой может это делать. Пишите Вуди. Вуди, сколько у тебя сейчас стоит преролл, ну скажи на основном канале. Значит, ну, примерно четыре с половиной тысячи рублей. Четыре с половиной, да? Угу. Можно я буду твои природы продавать за 5? Пожалуйста, бери хоть пачку. а что, я ведь ему не мешаю, ребят. Я иду за 5 тысяч, там, говорю, ребят, ну, 5 тысяч Вуди. Ну, хорошо, возьмем. Вот. Делайте рекламное агентство, находите таких, как Вуди, людей, и спокойно продаете. Мою рекламу, у меня был пример, продали за 11 тысяч. Она стоила 8, ее продали за 11. Я, я такой, говорю, мне на Киев пришло 11. Вот, по-моему, какая-то такая цифра была. Мне чувак пишет, тебе пришло в 11? Я говорю, да, пришло. Он такой, 3, мне. На, забирай. Это очень классно. То есть рекламное агентство сделать очень легко. Делайте группу ВКонтакте, находите блогеров, с которыми будете работать, заручаетесь их поддержкой, не кидайте, главное, никого, работайте честно. блин. А, кидать можно на коротком этапе, и толку от этого мало. А если вы будете там полгода работать, у вас уже будут отзывы от топ блогеров Ну зачем вам? Ну, вы можете больше зарабатывать. Просто перепродаете чужую рекламу. Где искать клиентов для чужой рекламы? Заходите в паблик ютуберов любой и говорите, хочешь рекламу? А на YouTube по дешевке, хочешь продвинуть свой канал, хочешь 100 тысяч подписчиков, то есть пишите ему все в личку. Общайтесь с людьми, дайте им ссылку, у нас рекламное агентство, мы тебя можем продвинуть на YouTube. Скидки, бонусы, акции, умеешь продавать, сможешь продать. Перепродажа чужой рекламы, рекламное агентство, очень хорошо зайдет, гарантирую. На самом деле очень суперская тема, очень крутая, и я просто вижу, как тысячи просто людей ежедневно этим занимаются, и... Те люди, которые сидят и думают, о, Господи, где же дети, где же их взять и идут там работать курьерами, они просто, напросто даже пусть они даже умнее, у них там, не знаю, дипломы какие-то там, да, бедали, все дела, они все равно идут курьерами работать, потому что они а, просто недостаточно смелые и не пытаются, вот, естественно, заниматься посредничеством, как делать другие ребята, даже, может быть, глупее, но тем не менее они рискуют, они, им не, как бы, не западло пойти спросить, где можно подешевле взять и подороже продать. Естественно, они имеют выгоду очень быструю. Очень легкая. Поэтому хороший сайт от пандоса, но я продолжу с позволения четвертый вид заработка, который у нас может быть. Ребят, что же это у меня в руке интересно? Как ты О! думаешь? Что это? <смех> <смех> Удивление, правда? Берный ящик. Берный ящик это. Ну, почти угадал. На самом деле это мобильный телефон. Думаю, у каждого почти что ребята у вас дома есть такая штука. Так вот, хотя вы, бы одна, знаете, одна на семью, да? Ну, хотя бы, да, одна на семью. Хотя бы если у мамки есть, можно взять вот. э, самый мобильный телефон. Пока на работе можно взять. Вот, соответственно, и с помощью него можно, кстати говоря, даже зарабатывать, ты представляешь? <связать> представляешь, нет? <связать> Многие не представляют, до сих пор думают, что на телефонах ничего сделать. С помощью да. вот этой штуки? Да, да, вот с ней можно еще не только звонить, еще колоть орехи. и да, не зарабатывать. Нет, не, ребят, это он что-то гонит. Не -не, да не может такого быть. Я согласен, что сейчас я буду нести полнейшую дичь, но тем Друзья, не менее. Могу... Веры, Веры тебе ноль, блин. Я могу любой предмет со стола сейчас взять. Ребят, вы знаете, что это? С этим можно вот зарплаты? ладно, у тебя 30 секунд, чтобы нас убедить. Хорошо, ребят, вот смотрите, а есть такие разные игры. Я думаю, вы часто также же в них играете на мобильных телефонах. Не скрывайте, не скрывайте, как Фандо сейчас делает глазки, что он не играет. На я не играю, я в перископе, ребят. Ссылка на мой перископ в описании. Хорошо. В есть разнообразные приложения. И вы знаете, ребят, многие разработчики приложений, они не прочь вам заплатить, если вы скачаете их приложение, установите себе и зайдете в это приложение и попользуйтесь немножко. Вы не знали? Вот рассказываю. Очень просто. Качаете любое приложение, которое готово платить, так называемая CPA, партнерка, так называемая. скачиваете, и вам, вниманием, готово платить от 10 центов там даже до полутора долларов только за одно скачивание. Я видел один раз 4 доллара. Видел. Даже 4 доллара за рубежом в Германии так далее. Там может до 5, может до 10 доходить. Представляете, какие цифры? Соответственно, вы можете ничего не мешать эти ссылки потом брать и отсылать своему другу, например, своему свату, брату, я не знаю, чтобы они тоже регистрировались, переходили по этим ссылкам, закачивали Вы и мы могли получать с этого деньги. С обычного телефона, ребята, на паре сели, ссылки скачали, отправили друзьям, эти ваши друзья или однокурсники. Ты как киборг, когда ты киборг такой машина, да. Кстати говоря, тут есть еще три d очки, но я их, пожалуй, не дотяну из них сейчас. Ну ладно. Так что у меня даже круче, чем у тебя пандос, понял? Потому ну, что так, я зарабатываю на обменных играх. Не, на самом деле, так вот, шутки шутками, тема, тема на самом деле здравая. О, да, конечно. Даже, я... смотри, 3 доллара, ребят. Вот у вас цель, допустим, 3 доллара заработать первых в интернете, чтобы доказать себе, что вот 200 рублей можно взять. Регистрируйтесь в партнерке по ссылке в описании. Вот, кидайте двум друзьям, регистрируйтесь сами в какой-нибудь мобильной игре, все, 3 доллара ваш. Для школьника, например, для студента, <смех> колодного вечного студента, которого не хватает на пельмени и чай, всегда, мне кажется, это лучший вариант, который можно... Это лучше, чем курьером эти типа, подрабатывать за гроши. Ну, то есть, будьте на коне, на коне а не будьте как другие, да, не будьте как... Все, которые начинают свою какую-то карьеру чисто курьерами, грузчиками, разносчиками пиццы, какими то почему бы вам не начать с того, чтобы зарабатывать в интернете, в отличие от других, выделяйтесь, это же круто. Вот, ребят, надеюсь, что мы были вам полезны. Вуди, в принципе, удар выдержал, две темы сходу придумал, не готовясь. Значит, молодец, вот, ну, еще, что молодец, звони. Ну, кое-что может еще старый. Вот, если вам понравился этот мужчина в белых наушниках, по-моему, белые ждать вот наушники. Да, это круто. Ребят, хотите бороды. расскажу: тайный секрет успеха. Белые наушники. Все идет. Смотри, у меня белые, ну, у меня айфоновские. У него белые, все. Видишь, идет. Денежка, денежка идет. Белые наушники путь к деньгам. Бизнес без вложений начинается с белых наушников. Вот. В принципе, все эти способы объединяют то, что вам нужно просто браться и делать, и, ну, честно говоря, не ссать. Ссылка на Вуди есть в описании, у него много роликов как раз про заработок на YouTube и заработок на мобильных играх, кстати говоря. Да? Количество. Все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Перископ, подписывайтесь на Вуди, сейчас будет аннотация такая тут, такая. Зеленая будет, ладно, будет зеленая? Можно белый, в принципе, но лучше, зеленый, но лучше зеленая, но Зеленая аннотация на Вуди. Ссылка на мой перископ в описании, ссылка на проверку в описании. Задавайте вопросы, мы, может быть, даже эфир проведем когда-нибудь. Без вопросов, абсолютно. Мы можем, кстати. Можем. Давайте, если 700 лайков. 700 лайков, тогда я согласен. Да, кстати, Пройдем должна быть эфир, мотивация. Вопрос, 700 лайков. Все, удачи!